Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт. И сейчас будет довольно-таки необычное видео. По крайней мере, я еще такого не делал. И дело в том, что я наткнулся на игру, которая называется BitSaver. Это ритм-игра для VR. И решил записать ее. Но. Э, так как весь геймплей это просто вы световыми мечами разбиваете под э, забойную музыку э, разноцветные, вернее, двухцветные, красные, синие кубы. И все, да, в нужном направлении вам надо по ним быть, бить. Я подумал, что типа особо тут нечего комментировать. И я могу там только орать. И решил, что а почему мне, мне бы не выбрать какой-нибудь трек, который мне понравился? Записать по нему летсплей, сверху наложить вокал, придумать какой-нибудь текст. И вот, э, собственно, эта идея вот так вот родилась. Короче говоря, ребят, строго не судить, сводил все в Вегасе, он не для этого вообще. Давайте на сложности Хард попробуем все разъебать, Погнали! Я ожидай! Я джедай! Я джедай, И мне ничего не страшно! Так и знай, я ожидай! Виртуальный пусть но мне это не важно! Хотите, стенки, покажу вам, кто тут ожидай мои мечи, неудержимы, они уже рвутся в бой! Перед вами чистой силы тут 120 гигабайт! Виртуального бахвается так ведь модно хи Да примунится, но сила бита! Пусть он качает! Ёбаный джедай, и иду я на фул комбо, сложность между прочим ха. Если клуб ты синий-красный, тогда лучше не вставай На пути моем дружище, разъебу это стандарт Да прибудет со мной сила бита, пусть он качает. Да прибудет со мной сила ритма, не отпускай. Да прибудет со мной сила рифа, пусть он сдавит пол Да прибудут со мной сила бива систи рок-н-ролл Пиво рок-н-ролл! Пиво систи рок-н-ролл! Конец трека, перфект гейминг, жесткий респект выражаю. Всем спасибо, что смотрели этот респект от Chudai! Соблайкот Короче, вот такой вот у нас вышел небольшой эксперимент. Ребят, надеюсь, вам понравилось. Между прочим, я выбил 198 комбо из 198. То есть, я perfect. Вообще, perfect закончил. Короче, ребят, надеюсь, вам понравилось. Если так, ставьте лайк. Там подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Если подписано, покажите видос своим друзьям, знакомым, бабушкам, дедушкам, бляха-муха. Отправьте их по почте своим родственникам. Дальним пусть увидят, блять, меня. Я так старался. Все для вас, ребята. Короче, вот, если оно вдруг понравится, много лайков будет, я может еще какую-нибудь херню такую запилю из этой игры. Сама игра очень даже веселая, так что why not вообще. Ну, а на этом все, собственно, короткое очень видео у нас получилось. С вами был Мародер 120 гигабайт, жесткие респекты, йоу!